Делаешь какое-то упражнение и просто, видимо, где-то стреляет в шее. У mm. меня, кстати, перестали ноги... у ну, меня стопы сводило раньше. Мне нужно будет раздвинуть позвоночки. Опять? Где они у вас сошлись? Oh. Oh, oh, о да? Ух oh. uh. uh -huh, oh. ты! Oh. Выдох. Чуть-чуть, ah. 300 грамм воздействия. Немножко ушел, хотя бы чуть-чуть. Кто? Реберный год вот этот. Да, вот я вот по нему старался пить, он самый болезненный <связывающий> был. Эффект был после правки ну, да. какой-то. Легче стало? После того, как более а точнее. Ну, я как-то сама стала, более, Не знаю. Что-то что начала делать. Да, а что, ну, что делали? -то? Ну, занималась. А -а -а. Ну, в смысле, вот это вот не гимнастика, а упражнения, которые нужно было а -а -а. делать. А -а -а. На Воз... вали, как что-то лежало. Ну вода, суда, Я уже раньше тоже занимались гимнастикой, плавней. Да, но. Это не так усильно, видимо, не каждый день. Но и здесь тоже не каждый день получалось. А что, какие изменения были после правки, когда были у нас? Что вы почувствовали? У вас это же было? Устало, просто... дискомфорт был, вот это вот все, да? Кто-то тянуло. То есть таких явно же прострелов уже не было у вас? Ну, после правки, когда делала упражнения, были такие вещи, что ну, делаешь какое-то упражнение и просто, видимо, где-то стреляет в шее mm -hmm. и просто по всему телу такой ток ток да я mm -hmm. такой, блин а потом уже все утихло и mm -hmm. вот сейчас уже опять начинаются боли ну то есть опять вот в этой части то есть я, а еду, я их не было ну их не было да mm -hmm. ну, потому что я не ездила особо долго ну, видимо не знаю С не сидела долго вообще mm -hmm. и ну вот я сейчас опять ехала на штуку пипету здесь вот, заболела ну не болит а какой-то жжение как будто ah, да? вообще это сейчас боль в шее есть у вас? Вот, Шея болит? А, после растяжки только вот. Например, там, да? Начала, да? Ну, да? как бы, видимо, расстояние побольше стали. Что там, дискомфорт? Да просто какая-то тупая боль. Мытье какое-то. Вот с этой стороны. Вот. это спина так-то, ну, пояснитесь, вот, если. А, а голова болит? Устает. Нет. Нет? В, ус... в ушах ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось. Глаза нормальные? Ну, так же, да. Тошнит? Утром сегодня дошло. Потому что волновалась. А вот так mm -hmm. ничего не болит вроде того. Правда, так сильно болеем, сердце, не болит, в область сердца по не стреляет. А когда занимаюсь, mm -hmm. когда ноги поднимаю наверх, у меня вот здесь вот простреливает. Ну, там где-то смещаются позвонки, как-то, я mm -hmm. не знаю. Ну, вот в этой части. Потом я посмотрела, что куртак реально кривой. Mm -hmm. Поясница, где болит? Ну, трое вот крестца. Вот там, да. Спасибо Левая креста. часть. Так же раньше было? Да. Как-то болит? Как, ну вот, сейчас сижу, ноет. Ну но вот после маршрутки, видимо. еще когда растягивалась, э, ну когда разогревалась, в общем, перед тренировкой вот этой, uh -huh. э, было одно дело, что ну, в общем, я сгибалась вот так, получается, uh -huh. в общем, полностью. И, видимо, как-то сильно копчик старалась приподнять, ну, mm -hmm. визуально, не знаю, как mm -hmm. то Вот, потом я вставала, и у меня прямо здесь вот невозможно было рассыкнуться. Ну, вот в этой части, прямо. Справа, да? Да, mm -hmm. под, не знаю, как сказать, под ребрами. Когда ходите, стоите, есть с креста? Mm -hmm. Переминаетесь ноги на ногу, хочется присесть, прилечь, устает спина? Ну, иногда, да, бывает, что ноги на ноги, на ногу я вес перекидываю. У меня, кстати, перестали ноги... Доснуть. Нет. У меня стопы сводило раньше, когда я очень сильно их, uh -huh. ну, в общем. Сейчас нет называется. такого, да? Сейчас такого нет. Нет, сейчас такого нет. Вы говорите, до 13 лет у вас не было такого склеза? Uh -huh. Вообще все ровно было, uh -huh. да? Ну, наверное, ровно. И... Никто особо, Ну, это же визуально было, было бы видно. А и когда это все случилось, сколько в период времени? За очень быстрый период. Очень быстро, да? Очень быстро, это вообще, это буквально года три четыре mm -hmm. и все. А в этот период что-то происходило? Да, ну вот вся вот эта фигня, развод, mm -hmm. мама там, ну, в общем. Это в этот период, а до, вот в раннем детстве? Отец выпивал, да? Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. И мама возгонял, да? Ну, меня нет, наверное, я не помню. Мама. Я стараюсь забыть все это, просто не вспоминать, короче. Ещё раз. Вот, поэтому а, развод сложный был в плане отец не отпускал, он не хотел разводиться. Ну да, там в общем с обеих сторон. Тёплые были, да? Вообще сколько говорил, давай разводись и да. Ну, я, вообще. Да. Нормально общаетесь? Да, вроде. Вроде? Ну да. <laughs> ну она просто часто мне что то не говорит о своих проблемах. Не там. договаривает, ну, умалчивает. Да. А вот об этих то что сейчас проблемы со здоровьем сказал. Но... Она не сказала это через... Она узнала это в декабре. Uh -huh. Сказала мне об этом только в феврале, что ли, в конце февраля. А зачем что натянуть? Зачем натянуть? Я не знаю. И тут -то она начала принимать меры, да? Нет, почему? У нас же много родственников, у нее там брат родной, они в общем, вместе там все время что-то там решают. Uh -huh. вот. Ну, решает в Ну вот она сейчас проходит химиотерапию, очень тяжело сейчас вообще. Mm -hmm. Она там не есть, ничего не может, похудела, полосела вся. Да? Сейчас. вообще. Да, конечно. Тяжело. Вот тут в районе креста валится. Нет, не здесь, вот здесь вот. вот здесь. А, здесь. Вот здесь вот и здесь. внутри там жжется. Вот тут жжется? Ну да. Вот эта вся часть жжется. Вот это вот, да? Mm -hmm. Ну там внутри. А сюда? Нет, там ничего нет. Только вот это. Просто иногда бывает до такой степени, что я С там... Стык, что понравилось, да? Ничего не чувствую иногда бывает. Можно просто даже резать кожу, ничего не чувствуешь там. Что... Не имеет просто... Все Все это за 3-4 года. А вот это время, когда все это происходило, ты никакие прививки не делал? Нет, вроде. Но в школе то, что мама запрещала делать прививки. Запрещала? Ну да. Но она... И вы не делали? Ну нет. Хорошо. Последний раз я не делала Последний точно. раз это вам сколько лет было? 14. Я не знаю, даже не помню, честно да? говоря. А, ну, а эти стандартные вам делали, делали, когда вы родились? Да, да, да. Ну конечно. А почему она запрещала делать а? Не знаю. Говорить не надо. Молодец. А что, плохо? Что? Ну прививки это да. плохо. Почему? Обычно я вижу после перевелок вот такие последствия, как сейчас у вас. Это у вас за три года, а я видел за год и за один день. Хотя бы, мне нужно будет разденуть позвоночки. Опять? Где они у вас сошлись? Чтобы достать, вот так вот. Угу. Вдох, выдох. Тут больно? Нет. Вдох, выдох. Нет. здесь? Нет. Ты здесь? Нет. Mm -hmm. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? ножка короче у нас ненамного тогда не помнишь какая была короткая они обе были разные ну я их обе вам выдергивал да, да. Так, сейчас пока я вижу правое. вдох выдох тут нажимаете больно да вдох выдох тут ну тоже так же тут ну да ножка тут А самые самой больные точки это сверху, да, получается? Ну да, вот эти да, Здесь? Нет. Копчик ага. Давай ага. тут чуть-чуть. Вдох. Чуть -чуть. Ага. Выдох. Вдох. Выдох. А. Выдох. Выдох. А. Было, да? Вдох. Нет. Выдох. Вдох. А. Выдох. Вдох. Выдох. А. Было. Сейчас вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Стоп. Чуть-чуть было, да? Ну, Но... нет, вообще-то птичка а вещал. Что рука да? у, у меня шелка? Вдох. Сюда. Какого ага, ага, Какого ага, ага, ага, ага, Оба, куда, но иногда да, как нельзя, короче, иногда получалось. У меня нога одна уходила да, ногу, в общем. Печень увеличена? Не проверяла. Ну нет, скорее всего, почему она Точки красные, которые 4, 5, 5. они всегда у меня были. Очень не, очень не важно, было. Всего, выходит, сколько помощь, наверное? Не, ну серьезно, всю жизнь. Красная точка вот здесь на крути всегда была. Сладко мощного ешь, да? Точ ну, очень мало. Очень мало. Точно голову назад просыпай шейку поставим точно шейку поставим точно тянет шею или грудной дел сейчас еще раз давай и то и другое и то и другое снова груди в шейку ясницы <свести> везде. <свести> не знаю. В шее, наверное, хрустну. Я, честно говоря, не чувствую такие вещи. Порцевую везде, да? Угу. Да, двигаемся. Сейчас здесь проверим чуть-чуть. А -а -а. а -а -а. да, вот, да. Здесь все а -а -а. больше. Ух ты. Как он не на месте был. Тогда такого не было. Расслабь, расслабь. Хорошо, ну-ка. здесь отлично. Было, да? Что-то там, что там творилось. Это сильные переживания, наверное, из-за мамы больше. мышц работают mm -hmm. мышцы таза укрепляется кровоток улучшается вдох выдох ноги mm -hmm. мощно будет сильно ведь если ноги хорошие особенно задние поверх бедра и что прикреплено задние поверхности бедра ягодица mm -hmm. поясница все вот эти вот мышцы вдох выдох mm -hmm. вдох выдох это одна связь, спина будет мощная, позвонки влево-вправо ходить не будут, видишь, что тут, вдох, вдох. Ой, Ничего не произошло, но ножка у нас выровнялась. Значит, таз был смещен. Так, теперь у нас получается небольшая нога, короче, да. В начале процедуры была правая, посмотреть, поправили. Ой. Ой. Теперь мне нравится. Какова вообще вероятность того, что я исправлю? Ну, низкая. Низкая, но есть. Опа. Ну, здесь много состояний, даже хорошее да, между позвонками. Ну, Почему у тебя печет? Ну, это тут вылетим, да? А, так, чуть-чуть. Всю ночь больше не спала, да? можно как-то... Э, как? Ну, не так сильно бить, но, по ну, ну, как бы... Я же говорю, это... на уровне нюансов сделаю. Пожалуйста. Так, больше у нас не поясничка, да? Да. У нас тут как идет? А долго будет происходить? Будет? Нет, тут побыстрее, конечно. 5, 4, 3, 2, 1. С первого начну. Вдох. Выдох. О. Есть? Есть? Есть. Хорошо, да. Скажи хорошо. Хорошо. Нормально. Вдох. Выдох. Ага. Хорошо. Есть. Мне нравится. Вдох. отлично ой подожди пожалуйста жду мужики отдох если есть вдох выдох тут чуть-чуть вдох выдох очень аккуратно вдох, Ау. вдох. Выдох. Здесь уже не так. Ух ты, хорошо. Вдох. Выдох. Ранечко. Вдох. Выдох. Отлично. Все сместило. Вдох. Выдох. С другу не ругайтесь. Нет, редко очень. Но Зачем? если ругаемся, то сильно. Ух ты. Вдох. Выдох. А зачем? Ау, ау, подожди, пожалуйста, подожди. Жду, жду, жду, моя дорогая. Ах, потому что любим друг друга, поэтому ругаемся. Но не терёмся, ничего нам нормально. Просто нервы выносим друг друга Вдох. Выдох. Ой, больно. Получается. Вдох. Выдох. Чуть-чуть, 300 грамм воздействия. Переход, да? Вдох. Вдох. Вдох. Больно? Вдох. Вдох. Вдох. выдох, Вдох. Вдох. Здесь? выдох, Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Здесь нет, не Вдох. Выдох. А, тут. Вдоль позвоночник. От ударов, да? Да. Угу. здесь? Нет, здесь не болит. Здесь? И здесь тоже. Здесь? А -а. Здесь? Нет. Тут? Нет, там не болит. И здесь тоже. Тут а -а. нет, да? У -у -у. Должно? Нет, тут. Здесь тоже не болит. Тут. И там. Ножки идеально ровные. Правда? Ну Конечно. А. Вдох. Выдох. <свят> тут. Ну, под лопаточкой, ну, да, чуть-чуть. Вдох. Выдох. Тут. Здесь, как обычно, болело, так болит. Тут. здесь пальпу слушай, здесь вообще поменьше болит. Здесь нет, да? Здесь вот самые сильные места Но, болит. Тут. А, и здесь тоже. Отманываешь? Нет, не обан, не, правда. Тут. Здесь. Вот. Тут. Под низом, как будто чуть -чуть. Вот тут, да? Ну, да, вот, тут. Вс oh, ⁇ Все, все, Пошла. Вдох. Выдох. Голову Поднимай. Кого? Поднимай. Поднимай. Голову, голову, голову. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Поднимай. Ну да, кстати, у меня рука вот левая почему-то... В общем, не могу это... Ай, ай, ай, Что-то Чуть-чуть было, что да? Да. Чуть-чуть а. пощипаемся, да? Да, тут классика Раз. Раз. Давай, сейчас а, укушу. Хорошо у тебя. А, да, я вообще теперь, типа, ну, ну, стараюсь уже не ну, на коленях отжиматься, а, так, Даже так? как человек, да. но, как у матч, да? Да. но у меня иногда получается, да, у меня Влад, Старайся. он занимается, ну, как бы тренируется в зале, угу. раньше профессионально тренировался, он мне говорит, что теперь типа, я там что-то неправильно делаю, ну, в общем, он мне говорит, как правильно делать, угу. вот, он меня научил отжиматься правильно. Занимается. Вот вот эту вот рука у меня почему-то вообще видишь она даже не крутится нормально. Ай ай, ай, ай. ай, ай, ай. Правая, правая похуже была. Посмотрим. Ой. Правили, <свист> что ли? Туда. Туда. Ой, здесь здесь похуже раз ай, два три четыре пять раз два там не за что даже взять ну прям четыре вы же поправились пять я так рада что нашла вообще рада вот здесь вот теперь болит рада что нашли что у вас нашла а -а -а. серьезно мы же издеваемся да но такое ощущение что я уже музохист. Здесь, здесь. Здесь. Ой. Ой. Ой. Что? сегодня, в Платове? Да, слушай. Сегодня, ну, места им, конечно, больно, но никак, в прошлое раз. Ну, в этот раз этих поясниц посильнее бил. Ну да. Ты лишь по-другому отреагировал, уже получишь. Слушай, ну все-таки лучше, наверное, полный курс проходить, а не как я приезжаю. В твоем плюс. случае? Да. Возможно, да. Возможно, даже больше нижний. Курс. Давай. Все? Все же. Угу. Матче, да? Поясница, да. Мы узнал сегодня поясницу хорошо делали. Поясница у нас. Пятый позвонок на месте был поясничный. Четвертый, третий, второй, первый, они были наружу вытащены какую-то часть мы так поставили, да, вот, а потом когда идет уже на грудной отдел, он получается у вас склез в левую сторону, плюс еще кипозировал сюда, сюда он прям сильно выпирает, да, вот и туда даже пару раз ударили, да, самые большие выпирания, которые были увидел подвинул бы, тоже туда провелись, но, они ребер, ну, реберный но гор, так немножко ушел mm -hmm. хотя бы чуть-чуть. Кто? Рюбернеков вот этот. Вот. Да, вот я вот по нему старался пить, вот самый болезненный был. Но вот блин, тогда он, он тогда, кстати, был больше. Ну, я знаю, мне просто я сам, ну как бы я периодически смотрю на тогда был больше, тогда уменьшился, а когда вы были у нас там на тех процедурах, не вообще вообще другой да. Не то чтобы не было. Вот. Но он значительно меньше, я думаю, он у вас опять вылезет. Нет, он должен Просто я, когда лежу на валиках, у меня он тоже. Ну, не совсем, конечно, его нет. Но он намного меньше. Угу. В общем, вот так. Поэтому мы все так же выполняем. Угу. Не ленимся. Пашем, пашем, пашем. В вашем случае пахать. Вот. Боли будет, да? Чуть-чуть поболит. Может, гемотомы сильные были, нет тогда? ничего нет. не было но отходняк был тяжелый, да говорить психически да психически да а то что физически нет а три, три дня психически еще. да три дня и все а я думаю у вас там гиматом были синяки нет, были. кое как нет. вставали ходили туда сюда я ходила, конечно как робот первые три дня потом я начала ну ванны считаю вот эти вот мало вообще кто с вами занимается так понимаю да угу. почему не знаю у всех своих проблем я безнадежно а? Нет, чего надо работать, надо, надо использовать все. Дыхательную гимнастику также делаем. Ноги парень перед сном обязательно mm -hmm. делали тоже это. Делал, конечно. Мне, да. все время парит ноги. Все дело да. Вот тоже же. Я, с компанией делается. На, в полуразвороте мы не спим. Чисто я на боку. Стараюсь подкладывать подушку, подушку чтобы вставать чтобы... Чтобы не да, разворачивал. У меня все время разворачивает именно вот эта часть, mm -hmm. вот эта вот, которая не видимо неправильно mm -hmm. стоит. Я бывает лежу, тогда то На, левой на, левой боку... на да. левом боку вообще не лежит, Когда иногда. на левом боку лежу, то есть э, у меня как бы нормально, и вот правая нога начинает сходить за угу. как бы левую. Угу. А когда на правом боку лежу, левая не заходит, потому что, вот, видимо, я, она иди... неправильно лежит. Вот стоит. лежите на правой стороне всегда либо на спине. И опять же, на спине лежим, подкручиваем подушку, голову запрокину назад. Я иногда сильно 30... смещена была больше да. в тот раз. Видим, нервные переживания еще. Ну, вот. ну, в общем, иногда бывает такое, что я просыпаюсь. И у меня руки вот так наверху, я как бы на пляже так вижу, Ну, типа, mm -hmm. я думаю, блин, так тоже нельзя, но это неправильно, типа. Руки-то мне все должны быть. И все равно, ведь, просто нет. не вот так вот, а просто туда их вытягивать можно так. Ну, там, наверное, в изголовье вы Просто большая Большая, да. ну вот, тоже может так вытягивать, если что. Ah. Пора расшаржимся, будет где-то, как будто они менее, mm -hmm. к мне. Mm -hmm. Есть такой, да, либо сводить будет, это еще будет, на животе мы не спим. Ложимся спать пораньше. Вот. Буду пейте горячую. Надо Обязательно. Вот Утром вот. встали сделали 15 наклонов в пол. Mm -hmm. Аккуратно. 15 наклонов в пол. Раз у вас желчь увидим проблему. Нужно, чтобы желчь любит, когда ее шевелит. No. Когда на нее делают воздействие, когда ее изгибают, да, чтобы она у вас выплескивалась, выходила, чтобы она у вас не застаивалась, чтобы она не мутнела. На это надо большое внимание сделать, потому что. Короче, в общем, надо пить Потому горячим. что хотя бы, смотрите, хотя бы мы пьем воду. 15 клоунов сделали, угу. пошли, выпили стакан горячей воды. Целый стакан. Целый стакан. Да. Стакан горячей воды, умылись туда-сюда, то потом начинаете завтракать. А я всегда так делаю. Вот. вот, именно горячий. Вот, Нет. потом начинаете добавлять э, столовую ложку оливку, масла, выпили. Масло, масло, масло, оливковое, льняное, пьем мы его безмерно, постоянно, понятно, да? Больше орехов, авокадо, яйца вареные, гриб в виде омлета, желтком вареное тоже можно, минимум 4 яйца в день, Торок, крупнозерновой, мы это все едим, больше рыбы, либо путасу, ментай, кальмары, вот, курицу есть только домашнюю немного, вот так. В общем, поменьше мяса, побольше рыбы, mm. Больше, овощей, очень много, очень много зелени. Много-много-много, да? Э, то же самое главное, что у вас были жиры. Жиры, жиры, жиры. Это в виде омега-3, омега в, mm -hmm. в виде всех масел, в виде авокадо, там, где 6,9 у нас содержится. орехи, фисташки, грецкие орехи. Много едим. Mm. Не любите? Еще два орешка орехи, в день. Да. Два орешка в день и mm -hmm. все. Больше у вас организм не возьмет и не усвоится. Пьем больше воды, никакого сахара, никаких конфет, никаких печенье, плюшек, Очень никакого белого хлеба, конфеты, макарон белый тоже хлеб. никаких. Нет. Нет. Если белый хлеб, то только без глютена, Нет. без дрожжевой. Цельнозерновой. Либо с пророчного, либо, либо, либо что-то еще. Рис практически убираем, картошку убираем. Как Едим. картошку? С Сметану можно деревенскую, молоко, козье. Все это можно. А Обычное молоко? Ну, не магазины. Чтобы Почему? было только домашнее. Ну, конечно, побольше белковую, гречку немного. Ешьте зеленую гречку, бобовую, маш, нут, горох. Понятно, куда орать? Нет. Почему нет? А, можно чуть-чуть булгур и вообще, говорит, и вообще любое там... пшено. Вот. А все остальное, все, что связано с перловкой, с гречкой, овес, рожь, это все глютен. Это мы глютен весь убираем. Больше зелени, салат уберете туда, оливок накидаете, авокадо належите. Кровь, петрушка, салат, все заливать оливковым маслом. Никакого майонеза, никакого кетчупа. Причем? А не могу говорить так, Поэтому это ничего, мы не едим этого. Омега-3 ешьте В общем, правильное питание и физические упражнения, вот и все. Омега-3, Д 3 обязательно не пили? Д 3 нет, витамин D не пила, потому что солнечного света, я думаю, достаточно. Пиццы? Морковку пицу. достаточно, да. ага, конечно. Вообще-то достаточно. <с Сейчас лето, а мы еще, Влад, сказал, что мы. А зима осень. Там солнце тоже бывает. Mm -hmm. просто... В любовь сидите, какой солнце? Ну просто мы же уезжаем, еще куда-нибудь отдыхать. Mm -hmm. вот. Это же не. это в любом случае D3 нам. Омегу, d 3 Б1, С много, да. Чтоб. Вас расслабило от всяких мышц мыслей избавиться? В-1 uh -huh. это типа психо... В-1 он отвечает за это. Mm. Это на мозг очень хорошо влияет В-1, С-шку. пропили, как себя значит, чувствует кожа? Ногти у вас изменились? Кожа... И, ну, я еще просто купила там, да, в общем, косметические специальные mm -hmm. средства. вот, Но у меня так хорошо кожа стала быть вообще mm -hmm. в принципе. Но вот это покраснение конечно остались, это из-за mm -hmm. почек по всей видимости. Mm -hmm. Но ну, как бы у меня всегда это было, даже в раннем детстве. Смотрите, еще у вас продукт поступил в, в желудок, да? Желчь не выплеснулась, либо выплеснулась чуть-чуть. Соответственно продукт этот не переварился, либо он полупереваренный, уходит в тонкий кишечник. Там остается гнить и тухнуть. Понятно, mm -hmm. да? Mm -hmm. И это тоже. И что еще? и он там остается и те питательные вещества, то есть он не, не переварился, <с ума> и те питательные вещества, которые должны у вас поступить для ваших мышц, туда и так все очень плохо доходит, там еще через колодный процесс, через капиллярные вот эти вот моменты, да? а тут еще у вас и уже уж плохо работает, не доходит того, как надо. Вот, и поэтому мы разбираемся в вашей желчью, делаем брюшной полости, полости. Это как минимум, да, вот это минимум, что мы можем сделать. Потом со временем закажете, сейчас все это пропьете, у нас mm -hmm. ли где-то еще, да, э, полный комплекс, как можно почистить желчные печень. Это комплекс из трав, чистые травы, mm -hmm. никакой химии, с вот кондоростам собирает собираются это сам. Так сок, со корня лопуха, там травы, э, это, трава из лопуха, все это вот мы. Нужно будет пропивать там в большая коробка, и она в месяц да? для одного человека. Можно, говорят, что осенью, осенью, можно, осенью. осенью. Можно, можно осенью. Это с Олеся Алексеем можно поговорить, она все знает. Вот. Осенью, да? Но она говорит, осенью По вот, Поэтому 3D3B1C мы пьем. Вот эту синюху мы пьем. Выше с корой синюхи и голубой. Просто галлириан 10 раз мощнее. Пропиваем, чтобы да, поспокойнее. Особенно сейчас вот, период, когда с мамой проблемы со здоровьем. Мы это пьем. Восьмой день почувствовать эффект. И как? Что-нибудь почувствовали, нет? такая. Не сказать, что прям вяло супер, нормально. Я не вял, бы, я нормально. У меня много чего изменилось. Я по-другому стал относиться вообще. Но я в целом. К людям вообще. Отношусь, в принципе, давно уже смекнулась, что нужно было быть попроще. Поэтому я ко всему сейчас, даже когда ругаемся с парнем, я уже просто. Просто уже выглядит то, что нам делать нечего. Mm -hmm. Поэтому это больше скорее разрядка, чем. Заняться дам, займитесь да. чем нибудь тогда, чтобы не ругаться вообще. Поберегите себя. Понимаете? Потому что настолько, когда вы ругаетесь, мышцы напрягаются, особенно мышцы шеи. Ну да. Общем, тогда, тогда мне понравилась ваша шея. Ровненькая, хорошая была. А в этот раз все сместили себе. Это вот не могу зашли. так сказать, что было нормально. Поэтому, когда вы ругаетесь, орете сам друг на друга. Ладно, буду все, это вот Все напряжение, все вот это, да? Поэтому все это соблюдаем, все это пьем.